Друзья, всех приветствую! Вы попали на канал Кигай, И сегодня у нас очень интересный, насыщенный новостями день А значит... Биржа Binance ввела у нас ограничения, санкции. Далее я буду вводить средства с аккаунта OKEX на программный кошелек. Там, где у меня проект на 100 долларов каждый день, я буду переносить основные активы на программный кошелек. Процесс покажу. Далее я проанализирую полностью рынок, криптовалюту, драгоценные металлы, фондовый рынок и валюту. И, в принципе, посмотрим, что у нас сегодня происходит. Также я недельку отсутствовал. Из личных новостей, что я собираюсь сделать, я ездил по врачам, смотрел зрение, планирую сделать операцию по восстановлению зрения, потому что с линзами ходить уже надоело, А плюс ко всему в начале мая я планирую полететь в Ташкент, и естественно буду рад увидеться с теми, кто меня смотрит из Ташкента или ближайших городов, можем там встретиться, я буду этому очень рад, так что пишите в комментариях, если вы находитесь там. Я что-нибудь организую. Сходил я на форум Blockchain Live, встретился с ребятами. Кстати, сегодня тоже чуть попозже пойду, после выхода этого видео. И давайте с вами приступать к анализу видео. Биткоин. Что у нас образовалось на биткоине? Давайте я перед началом покажу левую картину графика. Я это уже опубликовал в Telegram. Смотрите. То есть слева мы видим уверенное повышение. Далее. Коррекция. Образование двойной вершины. Снижение до... Тренд в линии поддержки, далее небольшой закол, быстрое восстановление, образование паттерна поглощения и дальнейшее повышение. А что мы здесь видим далее? Мы видим уверенное повышение до тренда в линии сопротивления, образование двойной вершины в данном месте, уверенное понижение до тренда в линии поддержки, небольшой закол, быстрое восстановление и обратите внимание, что здесь на дневном тайфрейме опять таки у нас образовался тот самый Наш любимый паттерн поглощения. Причем опять бычья свеча поглощает с несколько медвежьих свечей. А это хороший сигнал на повышение. Я все весь анализ публиковал в Телеграм, поскольку видео не выходили. Но в Телеграме весь анализ выходит абсолютно каждый день. Поэтому подписывайтесь. Ссылочка будет в описании. Итак, мы с вами вновь движемся на повышение. И помните, мы с вами в прошлый раз рассчитывали на уровень 45 тысяч, то есть нам нужно было дождаться его пробития и ретеста. И по сути здесь то же самое. То есть самая большая локальная преграда на пути цены стоит на уровне 45 тысяч. И именно это основная цель сейчас для повышения. То есть нам нужно дойти до этого уровня 45 тысяч, вновь его пробить, посмотреть на ретест и только потом уже рассматривать позиции на повышение. Абсолютно одинаковые ситуации и, по сути, это вторая попытка начала бычьего ралли. Напоминаю, что данный паттерн очень хорошо работает на биткоине, я даже сделал про него уже отдельный видеоурок в обучающем проекте EGA Education. Кстати, забыл упомянуть об еще одной новости, то есть я продолжу работу над обучающим проектом, теперь видеоуроки постепенно сюда выходят, я добавил три новых видеоурока, также сделал плейлист в ютубе, чтобы удобнее смотреть. То есть это, по сути, обучение с самого нуля. Я стараюсь вам передать те знания, которые нужны а каждому начинающему человеку, который сюда приходит, чтобы вам не терять, чтобы вам хоть чуть-чуть в этом разбираться. Опять-таки ссылочка в описании называется «Обучение трейдингу». Просто переходите и смотрите видео -уроки. Итак, давайте напомню, что у нас здесь образовывалось. То есть у нас был уверенный тренд на понижение с импульсными движениями, после чего образовался у нас восходящий диапазон. И это у нас, естественно, фигура продолжения тренда «Медвежий флаг». Но она а, действительно только если тренд в линии поддержки пробьется. Как видим, здесь произошел ложный пробой, и учитывая субъективность трендовых линий, пробоя в принципе не было даже ложного Поэтому отсюда мы просто отскочили и направились дальше на повышение Поэтому никакой фигуры здесь не образовалось Если бы она образовалась, то был бы довольно сильный потенциал на понижение Первая цель находится на уровне 30 тысяч и так далее Не первая цель, а основная цель а По факту потенциал был бы гораздо дальше Но как видим пока что такой опасности нет и а более медвежья картина сменилась на более обычную картину. Поэтому я ожидаю здесь повышения до уровня 45 тысяч в локальной картине. Также обратите внимание на Total, общую рыночную капитализацию криптовалютного рынка. А здесь мы с вами рисовали симметричный треугольник. Трендовая линия сопротивления, трендовая линия поддержки. Треугольник пробил все у нас вверх. И обратите внимание, что мы с вами вновь подошли к этой трендовой линии, которая была пробита. По сути, мы ее протестировали и теперь вновь отсюда отскакиваем. Здесь у нас образовался небольшой локальный диапазон. На этой трендовой линии цена у нас выходит сейчас из этого диапазона. Естественно, судя по капитализации, вся криптовалюта может пойти на повышение в ближайшее время. Ретест пробитого уровня Сопротивление, которое становится уровнем поддержки, это естественно бычий знак На эфире у нас уже образовывается в локальной картине бычий флаг Нечто похожее на бычий флаг с потенциалом до следующего сильного уровня сопротивления Это 4000 долларов И в целом на многих криптовалютах вырисовываются разворотные формации Например BNB У нас был уверенный тренд на понижение Далее образование первого плеча Образование головы с конкретным четким минимумом Теперь образуется у нас второе плечо, и в случае дальнейшего повышения линия шеи будет находиться в данном месте. Также здесь находится горизонтальный уровень сопротивления, и в случае его пробития это будет довольно большой потенциал, вплоть до примерно глобального максимума. На Элронде здесь у нас и плечо не вырисовывается, поскольку этот минимум немножко повыше, но тем не менее, что мы здесь видим? Мы видим следующий диапазон, цена у нас отскакивает от тренда в линии поддержки, плюс ко всему здесь находится уже глобальная область поддержки в районе котировки 100 и мы отсюда отскакиваем и потенциально можем отскочить от районной поддержки и пойти дальше вверх по диапазону кстати я отмечаю цели в Телеграм по фиксации прибыли уже отметил о цели на биткоин на эфириум и на элронт то есть я по всем активам, которые у нас есть, отмечаю цели для фиксации прибыли. Поэтому подписывайтесь, ссылочка на Instagram будет в описании. Цели на Elrond у меня такие. То есть после пробития глобального максимума, сразу же первая цель это 600, вторая это 800, далее 1000, 1500 и 2000. На биткоине я уже говорил, это 80, 100, 120, 150, 200. Эфириум это у нас 6, 7, 8, 700, 11, и 14, 100. В телеграме хэштег «цели». По этому хэштегу можно найти цели. Но ну, я их уже сказал. На компаунде у нас также вырисовывается разворотная формация. То есть после тренда на понижение. Вот первое плечо. Голова. Второе плечо. Линия шеи находится вот здесь. Вот в случае пробития линии шеи. У нас потенциал до уровня 300 Litecoin, то же самое, разворотная формация Dash, то же самое и так далее То есть на многих альткоинах вырисовываются разворотные формации Итак, из того, что можешь сейчас прикупить Ну или задуматься над покупкой HMT, Human Protocol Недавно был листинг на CoinList CoinList это уже плюсик к репутации к надежности Цена у нас, смотрите не пампилась особо при и Обычно монеты вот так вот резко вверх пампятся и потом долго-долго идут на понижение. Здесь такого не было и поэтому такую монету будет легче отправлять в ракету вверх. То есть такие монеты легче пампятся. Далее здесь у нас возникло вот такое вот скопление в виде треугольника. Здесь возник у нас треугольник. Если я подставлю потенциал треугольника, он у нас вот такой вот примерно. То получается, что потенциал у нас практически полностью отработал У нас был небольшой тренд на понижение И цена потихонечку начала вот так вот закругляться То есть из нисходящего тренда мы уже переходим в более консолидацию А консолидация это у нас переходная фаза То есть после трендов возникает консолидация И консолидация является переходной фазой Допустим от нисходящего к исходящему тренду То есть отсюда по-хорошему мы можем очень хорошо запампиться, особенно учитывая то, что потенциал уже себя отработал и цена потихонечку начинает затухать, падение потихонечку начинает затухать. Поэтому это хорошее место, чтобы задуматься над покупкой. На коинлисте Хьюн протокол занимает 3704 место, то есть это не топ 100, а такие токены намного-намного легче пампиться и они дают очень много иксов. Естественно, нужно контролировать в этом деле риски. То есть я напоминаю, что мы большую часть инвестируем именно в надежные, проверенные криптовалюты, а меньшую часть оставлять, чтобы на них пытаться поймать сумасшедшие иксы. То есть имейте контроль над капиталом и проводите диверсификацию ваших активов. Команда стоит из большого количества специалистов. И вообще, что такое Human Protocol? Human говорит само за себя. То есть это протокол, токенизирующий человеческий труд, а по сути это marketplace с заданиями, и выполняя которые мы получаем эти самые токены. Не знаю, помните ли вы или нет, или там участвовали или нет, на Яндексе была такая штука, или может сейчас есть, то есть ты выполняешь задание и получаешь за это реальные деньги. Задание, естественно, в интернете, и эти задания помогали, как бы, совершенствовать искусственный интеллект. Вот это то же самое, та же самая капча, то есть как капча понимает, что вы, допустим, человек, а не робот, а люди выполняют определенные задания и помогают системе понять, как же действует реальный человек. Таким образом, система понимает... Что вы именно человек, а не робот Только Яндекс и тому подобное Это Яндекс А здесь все построено на блокчейне Блокчейн – технология будущего И... Вот здесь на этом сайте можно зарабатывать и получать за это токены, публиковать свою работу, на основе кода сделать что-то свое или просто покупать эти токены, чтобы зарабатывать на разнице цен. Потенциал этого проекта довольно большой, поэтому имеет смысл задуматься о покупке данного токена или даже поучаствовать в проекте. Итак, что касается проекта, напоминаю, что я каждый день с 1 января инвестирую по 100 долларов в криптовалюту. И вот все мои активы на данный момент я в каждом видео их показываю. All Time Profit сейчас плюс 2%, то есть цена пока что не растет, цена пока что стоит на одном месте. Вот все мои активы, возможно, я еще не все транзакции сюда вписал, но этим займусь в ближайшее время. А также, смотрите, из Окикса я переношу средства на кошелек Exodus. Кошелек вы подбираете сами под себя. Я не могу гарантировать безопасность ни одной биржи и ни одного кошелька. Все это лично ваша ответственность. Я лично выбрал для себя Exodus, это программный кошелек. Я скачал его себе на ПК, также есть приложение для телефона. Здесь у меня... 12 тысяч дай, это стейблкоин Кстати, да, это децентрализованный стейблкоин А децентрализация, это естественно Очень хорошо, и это огромное преимущество По сравнению с обычными стейблкоинами Такие как USDT или USDC Поэтому здесь, на этом кошельке, я держу Немножко стейблкоинов, а в чем преимущество да, Программного кошелька, в том, что не надо делать кучу функций, чтобы вывести или ввести средства Например, холодный кошелек Ledger требует кучу функций там Нажимать на кнопочки, подтверждать все это дело и так далее Здесь просто нажал на кнопочку и по сути это как биржа работает Только это немножко безопаснее биржа. И депозит проекта я решил держать именно на этом кошельке Итак, перевел сюда уже Dash Все Dash, которые у меня были на Окиксе, сейчас еще что-нибудь переведу Давайте выведем Solano Солана, способ вывода ончейн, Солана, продолжить, сюда вводим адрес кошелька, торговый аккаунт, макс, продолжить и получаем кодики. Итак, я отправил саланку, и вот таким вот образом я перенесу туда все остальные основные активы из моего портфеля. А, а, такие активы как Гала, ОКБ, там Чия, Додж, которые у меня куплены на 100 долларов примерно, я их приносить не буду, естественно, поскольку объем довольно маленький. Кстати, АВАКС, а что я так мало АВАКСа купил? Нужно это исправить. Биткоин у нас продолжает идти на повышение, происходит небольшой импульс. Далее индекс фондового рынка у нас. Также отскакивает, по корреляции с индексом криптовалюта также немножко растет. Кстати, фондовый рынок практически полностью идет по нашим целям, то есть 4.600, 4.400. Далее у нас здесь образуется опять-таки нечто похожее на бычий флаг и мы можем далее пойти на повышение. Фондовый рынок, я считаю, что будет расти, поскольку здесь находятся довольно сильные бычьи паттерны. И 4600, я думаю, мы пробьем в ближайшее время и направимся уже к глобальному максимуму. Это мое видение рынка. Естественно, поскольку фондовый рынок у нас растет, золото, драгоценные металлы падают. Откатываемся мы вновь до консолидации, которую мы пробили То есть здесь у нас образовалась консолидация Локальный уровень сопротивления был пробит И теперь мы вновь возвращаемся к этому уровню а, Кстати, здесь образовалось такое большое масштабное поглощение Но учитывая, что тренда у нас особо такого и не было То это поглощение не имеет особого смысла Напоминаю, что все паттерны рассматриваются только вместе с условиями их образования Серебро также у нас немного откатывается И что еще? Еще валюта осталась USD, рубль что у нас здесь происходит? А рубль у нас опять укрепляется, смотрите-ка. Но, в принципе, это стандартное действие, поскольку здесь у нас образовалась тень длинная. И, как правило, цена откатывается примерно до основания а, данной свечи. То есть сначала происходит у нас движение вверх, потом ретест. Небольшой данного паттерна и потом дальнейший отскок Я считаю, что мы отсюда пойдем на повышение Поскольку мы пробили масштабную область 70-80 Это глобальный уровень сопротивления Мы его пробили теперь идем просто на ретест пробитого уровня То есть я считаю, что мы отсюда отскочим вверх Кстати, соланка у нас пришла Я думаю, вы слышали звон монет Я без наушников я не слышу А вот солана пришла И таким вот образом я буду переводить на этот программный кошелек Другие мои основные активы Естественно, наибольший объем у меня в холодных кошельках холодные кошельки у меня всегда на руках. Итак, друзья, на этом наше видео Тут к концу. Вот такое вот коротенькое. А, кстати, кое-что забыл. Я вчера или позавчера хотел купить Тонкоин на бирже, но в итоге Тонкоина там не, образ... э, не оказалось в торговле. Я решил зайти далее в активы. Здесь Тонкоин также пропал. Я задался вопросом, куда это делся мой Тонкоин. В итоге нашел информацию. Смотрите, ОКЕКС поддерживает Тонкоин. И теперь Тонкоин переделывается просто в Тон. И по сути Тонкоин будет принесен в тон а в соотношении один к одному. Поэтому эти монеты должны вернуться, по идее. Они просто будут перенесены в тон. Итак, на этом наше видео к концу, друзья. Пишите в комментариях ваше мнение, вашу обратную связь. А меня очень мотивирует ваша поддержка. Ставьте этому видео лайк, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на канал. Ссылочка будет в описании. Всем желаю всего наилучшего, лучшего, всем профита, побеждайте и всем пока.